Этот год начинал с поздравления президента фронта, где он вместе с бойцами обратил в стране и потребовал максимальной мобилизации и сплоченности, ибо судьбу страны и каждого из нас будет определять победный успех той военно-политической операции, которую мы решаем на Украине. Мы должны прекрасно понимать, впереди перед нами бандеровцы, натовцы, нацисты, Позади предатели 91-го власовца, вокруг по-прежнему мельтешит пятая колонна, которая не дает нормально ни учить, ни воспитывать, ни эффективно работать. Мы должны максимально сделать выводы из итогов прошлого года. Да, мы преодолели большие трудности, но этот год будет гораздо сложнее в силу того, что старая разрушено, новое не создана. А партия власти не определила тот путь, по которому должна страна двигаться вперед, не определила образ будущего. Мне казалось, что президент, когда перед журналистом на Валдае 15 месяцев назад сказал, что мы зашли в тупик, капитализм не работает, будут предприняты меры и прежде всего они будут отражены в бюджете. К несчастью к сожалению, этого не случилось. Президент четыре раза за 20 лет менял свою стратегию. Вначале он собирал страну и боролся с криминалом и с террористами. Мы активно поддерживали и все были солидарны в этой политике. Затем мы все сделали для того, чтобы стабилизировать обстановку, в том числе и политическую. И наша партия, Лево-Патриотический Союз, проявил как никогда здесь ответственность и сплоченность. Затем мы решали проблему сбережения народа. Но эту задачу не решили. За пять лет потеряли 3 миллиона, и в прошлом году еще плюс 600 тысяч. У нас на 11% сократилась в прошлом году рождаемость. Нам надо принимать самые энергичные меры. Сегодня он выделил на первый план две задачи. Это суверенитет страны и все сделать для того, чтобы внедрить традиционные и уберечь ценности. Абсолютно с этим согласны. Но это может обеспечить только победа и только смена социально-экономического курса. К сожалению, в прошлом году «Единая Россия» оказалась к этому не готова. Мы предлагаем рассмотреть вновь нашу программу «Бюджет развития в 45 триллионов», нашу программу развития научно-технического прогресса, включая закон образования для всех, наши предложения по обеспечению продовольственной безопасности, новой целеноустойчивой развития села и нашу программу обновления кадров полноценного политического диалога в ходе предстоящей выборной кампании. И если эта кампания будет напоминать предыдущую, то это абсолютно ненормально. Вчера на встрече с председателем Думы и лидером фракции Миронов сказал о том, что мы написали письмо президенту, что это за политическая система, при которой на местных выборах все сократили, и даже рядом в Твери в городском совете нет ни справедливой России, никого другого, одна единая Россия. Это вообще путь прямой к дальше криминализации всей политической системы. Мы с этим категорически не согласны. Мы считаем, что правительство Мишустина уже проработало ровно три года. Да, они приняли много энергичных мер, они преодолели... Помогли преодолеть более успешно ковид, в том числе и санкции. Но подчеркиваю, мы не вышли на траекторию развития. 30 лет средние темпы 1% в год. Мир развивался совсем другой скоростью. В два с половиной раза ВВП в среднем мире увеличилось. Китайцы под руководством Компартии увеличили в 14,5 раз. Стали ведущей державой. И мы, если посмотрим текущий год, там нет никакого прироста. Нам надо принимать энергичные меры. Поэтому наша партия и леопатриотические силы предлагают после того, как в феврале подведем итоги года, срочно заслуживать отчет правительства и определить стратегические задачи, которые позволят нам сформировать бюджет развития, а не топтаться вокруг 1%, как это было в последние годы. Мы считаем, что для этого есть все необходимое. Я вам представлял кристалл роста, готовая программа. Я вам представляю, сегодня мы подвели итоги столетия образования СССР. Мы всем его разослали, разослали губернаторам, руководителям, президенту. Я с ним в новогодние дни разговаривал. В ближайшее время состоит встреча лидеров фракций и обсудим все эти проблемы. Обсуждал ее с Мишустиным, с руководителями ведущих коллективу народных предприятий. Я должен вам доложить, что наши народные предприятия, несмотря на попытки рейдеров захватов, за прошлый год оказались лучшими в стране с блестящими результатами. Он сидит Казанков, у них предприятие, 25 миллиардов продукции, миллиард 300 миллионов налоги, 50 с лишним тысяч средняя зарплата, полный социальный пакет, обслуживают 8 областей по Волжье, на 5% выросли цены, а не на 15-20, как на продовольствии везде. Но главный вопрос – это суверенитета, защита суверенитета. Внешний суверенитет бережет ядерное оружие. Благодарю и Первый канал, и Второй в этот раз как никогда отметили 120-летие Курчатова, день рождения Королева, они вместе в один день родились. И Келдыш, эти три гения родились в одном десятилетии, они и сегодня спасают страну. Но я когда слушаю легкомысленные разговоры о применении ядерного оружия, те, кто болтает на эту тему, те ничего не понимают в ядерном оружии. Надо закончить эту болтовню. Ядерное оружие не знает процесса ограничения. Даже когда американцы проигрывали войну в Северной Корее, там одних только китайцев около миллиона добровольцев было, они не пошли на это. И по ходу Карибского кризиса тоже не пошли. Нам вполне можно решать эту военно-стратегическую задачу. У нас ни один вопрос, связанный с перерезкой путей снабжения тяжелой техникой, не решен. Там 14 мостов, 4 железнодорожных переезда и 2 тоннеля. Давно можно было перекрыть поставку оружия и боеприпасов в Донбасс. Надо решать эти вопросы уверенно, настойчиво. Для этого вполне достаточно сил и ресурсов. Что касается внутреннего суверенитета. Обратите внимание, не хочу сегодня портить никому настроение, но нам придется это решать. Суверенитет внутренний складывается из соответствующих составляющих. Экономика. 65% крупной собственности принадлежит иностранцам. Станкостроение. 5% станков собственного производства. В Америке 80% станков с числовым программным управлением. И в Японии 90. У нас в лучшем случае каждый четвертый, пятый только работает. Энергетика. Мы только в прошлом году вышли на, на результаты по энергетике 90-го года. Если у нас работало с нагрузкой предприятия, у нас давно бы был дефицит электроэнергии. Финансы. Все руками разводят 320 миллиардов долларов, скопили, отдали дяде, они сейчас этими деньгами распоряжаются и против нас, и снова пытаются в кубышку спрятать деньги, вместо того, чтобы вкладывать в развитие. Какой тут и финансовый суверенитет у нас, пока и близко нет. Доллар нам диктует свою позицию, а не рубль, собственно. Торговля на 20 триллионов с лишним рублей. Каждый год, много лет подряд продаем наших ресурсов. А в бюджет больше восьми ни разу не попадало. Что, нам трудно решить? У нас даже олигархи не платят нормальные налоги. Технология. Вот в следующем году будет 300 лет, как Петр Великий создал Академию наук. Давайте поработаем, вернем Академии наук то, что мы заработали. У нас же и Алферов, и Мельников, и Кашин, и вся наша команда уже много лет вас предлагает. Все готово, опробировано, реально. По защиту детства а Сталина вам пять законов внесла. Давайте хотя бы горячее питание примем и целый ряд других вопросов. Культура. Я поддерживаю полностью этот закон о русском языке. Ну вот рядом гостиница Москва. Я им пять раз выступал. Ну переделайте вывеску на русский язык, хотя бы эту в центре Москвы, хотя бы эту вывеску переделайте. Удивляются и так далее. У нас 80 миллионов человек потеряли знания русского языка. Впервые в истории человечества такая катаклизм происходит. Информация. Открою, включите телеканал «Культура» и посмотрите его. Я там ни разу не видел военные операции. Люди воюют, люди защищают, люди жизнь отдают, семьи. Все это уже затронуло 20 миллионов человек в стране, если не больше. Что касается Добавить сплоченности общей, добавьте минутку. Ну, у нас есть реальная программа, поддержите нас, и это сыграет. Ну, первое, 80 лет Сталинградской битве. Все просят от фронта, ведь все вернуть этому городу имя Сталинград, гордое и почетное. Вообще всей Европе есть, несмотря на то, что отменяют. В Париже не переделали вывески Сталинградский. Прожиточный минимум. Цена на хлеб 160 миллионов, ни в одной лавке, ни на одну копейку. Ну примите тот закон, который вносили мы, о регулировании цен на товары первой необходимости, тогда прожиточный минимум 16 копейками хоть что-то даст. А так по нынешним ценам он должен быть минимум 25-30. Это вполне решаемая задача. Горячее питание старшеклассникам, налоги, налоги на богатых и так далее... Мавзолей опять мылиться, забить. Не позволим мы в этот раз забить. Ну и Гадюшник, Ельцин, Центр давно прикрыть надо. Центр патриотического воспитания создать. Ну и выборы. Выборы должны быть честные и достойны. Выборы должны соперничать команд. Наша команда сильная, грамотная, авторитетная. Мы будем бороться за победу. Всем успехов.